За полтора года блокчейн ЮМИ доказал свою надежность и эффективность. В сети зарегистрировано более миллиона адресов по всему миру, а операции обрабатываются с космической скоростью в 65 535 транзакций в секунду. Что дальше? По результатам децентрализованного голосования сообщество ЮМИ приняло историческое решение — остановить стейкинг и сделать из Yumi блокчейн платформу для рынка DeFi. Поэтому Yumi трансформируется в уникальную экосистему Yumi OneUp и объединяет все DeFi-инструменты в одном приложении. Самый быстрый блокчейн в мире теперь станет и самым функциональным. Мультивалютный кошелек с поддержкой ведущих блокчейнов, криптовалют и токенов. Все виды заработка на крипторынке, включая стейкинг, фарминг и пулы ликвидности. Децентрализованная автономная организация, держатели монет ЮМИ смогут принимать участие в развитии ЮМИ ванап с помощью прозрачного децентрализованного голосования. Децентрализованная биржа и P2P с возможностью обмена и торговли криптовалютами из разных блокчейнов. NFT, блокчейн игры и другие решения из мира DeFi и GameFi. А сердце всех этих возможностей — блокчейн с внутренней монетой Yumi, работающий без комиссии на скорости 65 535 транзакций в секунду. Сложный мир DeFi станет доступен каждому. Yumi OneUp. Одно решение — миллион возможностей.